Итак, дорогие друзья, команда Культ против команды Na'Vi 2010. Но ну, на самом деле это, конечно, не Na'Vi 2010, а стак Никизяр, которые просто решили сегодня поиграть с конфигами игроков Na'Vi 2010. Это такая вот э -э дань. Ушедшим временам величайшей команды, так сказать Ну и замечательным Маркелову Эдварду, Стариксу, Сене и Зевсу, разумеется, как игрокам а, И по ножовщину, кстати говоря, довольно уверенно начали выигрывать именно Никизярцы Но как-то вот непонятно, что сейчас Соска сможет порезать Нет, не сумел порезать, право выбора стороны остается за командой э, Стак Никизяр ну и, наверное, это атака, но при этом нам бы как-то карту, наверное, все-таки надо было бы поменять, да, потому что, как вы можете заметить, у нас стоит карта The Dust 2, 2 на 2, у меня даже для нее прививки, как оказывается, в общем-то, и нету, хотя я знаю, что у меня ее нету, но забываю каждый раз вам ее э -э -э прикорячить, короче говоря, сюда. Главное, чтобы не на пол полшестого... Да, да, есть 1440p, вот, но это самое замечательное. Чипсики на месте, можно смотреть, болеть за команду. Приятного аппетита всем тем, кто под контент поглощает сейчас э, какую-то пищу, дорогие мои друзья. Э, и все, в общем, замечательно круто. Так. Ни одного видос лагает. Не знаю. Ну, вообще не должно лагать, по идее, у меня, потому что потери кадров ноль. Нагрузки на процессор вообще практически нет На видеокарту нагрузки практически нет И по умолчанию лагов тоже быть, в общем-то, и не должно Ну, потому что откуда бы им взяться Я же не какой-нибудь там киберпанк на ультрах стримлю сейчас Хотя я и его стримил и ничего не лагало. Вот, так что тут, собственно, ответ один Лагать, по идее, не должно Ну, если вдруг у вас лагает, вы вполне себе можете... Попробовать поставить качество поменьше Допустим, смотреть не в 1440, а в 1080 Ну, или в 720, в целом, не страшно На планшете не ярко, на телеке ярко Ну, у вас вполне себе возможно на телевизоре, допустим Стоит немножко другая цветовая палитра Ну, как известно, есть предустановленные, да, настройки яркости Там типа, э, как они там называются Кино, там теплые тона, осень там и так далее, да Как маркетологи их называют а, вот, поэтому, естественно, они отличаются Может, у вас стоит такой вот пресетик замечательный Который добавляет яркости Брат, когда будут играть таджики с Сарбон? К сожалению, я вообще без понятия Потому что вот я вообще очень давно не общался с ребятами из сборной Таджикистана И у меня нет никакой информации о том Когда они будут играть И будут ли они вообще еще хоть раз с кем-нибудь играть Даже если и будут То 100% это не будет сборная Узбекистана Хотя был план Они хотели еще один шоу-матч Небольшую серию шоу-матчей устроить, но до этого дела так и не дошло. Итак, это стей, дорогие друзья. Команда Stack Никизяра, они же 2010 начинает в обороне. Нави Маркелов, Эдвард, Старик, Сеня, Зев, соответственно. Культ это зеп-теп. Осуждаю, осуждаю. Каждалясик. Ждалясик, пушистик, соска и, ну вот, и чернокожий. Давайте будем называть его так. Будем политкорректными. Соска минус Зевс. Эдвард забирает Соску в размен. Ситуация 4 в 4. Давление на парапете сохраняется. Попадание в голову обоюдное. Причем, но Эдвард и Сеня все-таки перестреливают выход на зигзаг. И чернокожий с пушистиком остаются вдвоем. При этом, как вы можете догадаться, позиция у них и не самая, надо признать, свежая и самая сильная. Эдвард отправляется пушить, но здесь проходит информация. Естественно, для Старикса, который абсолютно спокойно забирает чернокожего соперника. И счет в матче становится 1-0 в пользу коллектива стак Никизер. Еще раз хочу сказать, дорогие мои друзья... Что это шоу-матч формата Best of 1 Карта сегодня у нас разыгрывается только лишь uh, The Dust 2 Других не будет и, в принципе, и не планировалось, чтобы были другие Поэтому кто победит, тот победит, тот будет сильнейший В данный момент в чате на YouTube большинство игроков голосует за победу стака Така Посмотрим, посмотрим По крайней мере, в слабой стороне ребятам удается взять пистолетный раунд Да еще и при этом размены на экономическом Размены это плохо, но размены в целом Были на стороне команды стактники Зяр, пока чернокожий Из команды культ не сделал Разменного фрага Каждалясик, это как, я забыл Каждами, да, по-моему, его никнейм несли Меняет память Ну, что-то где-то потерялся, немножко откололся от своих тиммейтов По результату мы получаем 2-0 Ну, в целом, даже если бы он находился в сайде Навряд ли он смог бы помочь, потому что Ого, ого Это как? Это гапнули, да, если я не ошибаюсь Интересно, что здесь он есть <с> <Burner> Интересно, что здесь есть гап 2-0 и, конечно же, дорогие мои зрители, всем, кто сейчас находится на прямой трансляции, большущий-большущий привет и приятного просмотра. Тем, кто смотрит записи, приходите на прямые трансляции, у нас здесь поинтереснее. Все-таки это запись. Нет, разумеется, конечно, это не запись, это прямой эфир. Все как и должно быть. Составы новые, как я понял с предыдущей катки Рамка 2007, ну, знаете, люди иногда могут играть и под другими никнеймами Поэтому технически составы могут отличаться, а технически нет а, Вернее, на деле нет Короче, я не знаю, но а, будем допускать вероятность того что составы действительно могли измениться. А, Сеня забирает а, каждоляска, пушистик даблкил, но и его также забирает Эдвард, зэп ваншот по Эдварду, попытка от Сени дать разменный минус, перестрелка через дымы, которую Соска, между прочим, выигрывает, и Старикс последний, позиция у Старикса не такая уж и многообещающая, однако с, с этой позиции, на мой взгляд, один минус-то он точно а, должен оформлять, и да, Веном погибает, а вместе с Веномом, кстати, выпадает бомба. Вопрос, насколько далеко она упала, сможет ли ее Соска подобрать без контакта получается, кстати. 91 хп против э, 100, по-моему, да? Ой -ой, ой ой ой ой какой прострел болезненный! И что-то от Старикса, соска 69. До свидания, говорит нам соска. Счет 3-0. Плохо, что команда культ начинает, конечно, вот в таком вот составе. Хотелось бы все-таки... Не в таком составе, я имею в виду, да? А с таким счетом. Все-таки счет хотелось бы видеть какой-то более для атаки... Прогнозируемый и более радостный а, На мой взгляд, как-то 3-0 с атакующей стороной не сильно вяжется Ну что, сейчас будет прессинг зигзага а, Причем достаточно жесткий прессинг Отсюда сразу десантируется Эдвард от греха подальше Ну и, кстати, атака принимает решение Все-таки не выходить в зигзаг А начинается оттяжка на мидл И а, молниеносный выход на точку Б Дорогие друзья, который, по идее, должен контрить Старикс, но куда ты побежал Старикс! Понятненько, Минус от зептепа. Старикса вырубают. И таким образом теряется точка Б. И на ней есть uh, даже два девайса. МПшка и ФАМАС. Ну и, конечно, три дикла что тоже, в общем-то, опасненько. Пушистик забирает Маркелова. Зевс, ответный минус по пушистику. Три в четыре. Атака в большинстве. И тут Венум. Хэдшот спасения отправляется на перестрелку с Тэшкой. Получается, что и не получается перестрелять. Минус по Зевсу. И... И потеряли Эдварда, а Эдвард у нас просто спрятался. Ну и... Еще раз и... и минус от Венума. По результату все-таки Венум на отстреле, кстати, сыграл очень результативно. И вот вам, наконец-то, первый раунд за атакующей стороной. Ну, странно, опять же, странные действия от Старикса сейчас были, по сути, продемонстрированы. Развелись, если можно так сказать, игроки команды стакникизяр. Просто их прокидали флешечками, прокидали дымами и всем, чем только можно было прокидать. И они поверили, что это действительно будет выход на точку... Непосредственно, а Соска 69, трипл килл на приеме аркады В мидл, Старикс в спине Ба-ба-бах, бах, ба-ба-бах, ба-ба-бах ба -ба -бах. А дальше глаза растерялись, разбежались И минус от Зептепа Но два фрага от Старикса все-таки мы увидели В целом, может быть это и круто Да, может быть и вообще какая разница Минус два девайса с атакующей стороны Это не то, чтобы Уж так жестко а, снайперская винтовка появляется у Маркелова и это, в принципе, логично А у кого бы она еще должна была быть? И минус Веном, дамы и господа Вот, я вижу, в чатике просили почаще смотреть за Веномом но ну, тут как бы дело такое а, Во-первых, специально за кем-то смотреть я, естественно, не буду да и не имею никакого морально-этического права наблюдать за кем-то больше, чем за другим Я буду наблюдать за персонами, которые максимально интересны Маркелов 500 тысяч промахов со снайперской винтовки, Эдвард врывается в аркаду на точку Б, спрейдаун, заканчиваются патроны, достает USP и тут минус от Маркелова, у Эдварда вообще ни с чего никуда абсолютно не залетает, USP отрелодился и хо хо хо хоу Накуканили no input lago, дорогие мои друзья. А, однако все-таки Эдвард добился своего. Его отпинали и сбили ногами по лицу и так далее. В общем, не летело абсолютно ничего и никуда. Но, что самое интересное, это то, что Зевс не совсем вовремя подоспел. Однако все-таки минус с ножа получилось сделать. 4-2. Ну, конечно, все благодаря на самом-то деле энтрифрагу от Маркелова, который, по сути На миду сумел забрать э, Венума, который на данный момент Является фраг-лидером своей команды Это тоже важно понимать, когда ты забираешь Фраг-лидера, это очень ценный минус Есть просто минус, а есть ценный минус Так вот это был сделан Достаточно профитный мув Если можно так выразиться Пушистик, отличная игра на префе, минус Сеня Позиция дефолтная, непонятно вообще Почему Сеня занимал эту позицию Но уж слишком дефолтно, опять Странно с кем-то играть Вот так, Эдвард! Месть за предыдущий раунд На МП-шке попадает по двум головам Одну забивает вторую, нет Ситуация 2-2, Маркелов и Зевс Зевс погибает от рук Венума Это, кстати говоря, уже второй минус своего исполнения И теперь у нас ситуация неприятная Для Маркелова, потому что у Марика у нас Остается 100 хп, но при этом снайперская винтовка Вроде бы, казалось бы, это плюс Но настолько ли это ощутимый плюс Скажите, скажите мне, дорогие друзья Бам! Куда? Куда, куда пуля улетела? Это вообще непонятно. Ну, сто процентов, сто процентов, дорогие друзья, пуля находилась на модельке соперника. То ли сервер ее не зачитал, то ли в последний момент Маркелов нажал на стрейф и в результате поэтому пуля улетела куда-то в другую планету. Но по результату 4-3 все же неизменный. Кстати, Веном вооружается снайперской винтовкой, у него теперь у нас, кстати, статистика 10 на 5, достаточно результативно пока себя демонстрирует. С какой стороны, не посмотри. Раунды берет и тащит. И тащит, черт возьми. Снайперская винтовка и куча калашей. При этом еще пушистика забирает Старикса. А у команды э, стак не кизяр. В общем-то, по экономике э, балда, бород... Брат... Да, борода. Эдвард отхлестал. Пушистик отхлестал. Зептепа не сумел отхлестать еще одного. Вот такое вот у нас нечто произошло. Даблкил от Венома, Зевс последний. Ну, один в три тут как бы... А почему бы и не побороться-то на самом деле? Можно, можно. Ну, конечно, там стайпевская винтовка. Придется Тэшке, скорее всего, если не будет отрезать мидл. Поэтому тут с большей долей вероятности не получится сделать ровным счетом абсолютно ничегошеньки. А, главное сейчас, да, не отдаться вот под вот, вот соперника, который был наверху. Это как раз-таки был Венум. Ха -ха. Что он там вообще забыл с Авиком. Ну, надо было куда-то в Тэшку к типам к своим бежать. Ну, не получилось, да и не получилось. Что уж тут поделать. Ключевой момент, что счет в матче все-таки становится... Более приятным для атаки. Это 4-4. Хотя, однако, я бы все-таки подмечал факт того, что э, сильная сторона в данный момент за коллективом культ. Во второй половине могут быть какие-то сложности, какие-то неприятности и проблемы. Э, но к этому вопросу уже нужно будет подходить технически уже во второй половине непосредственно. Сейчас об этом не стоит даже задумываться, я имею в виду игрокам. Мы-то с вами можем прикидывать, да, что и как. Э, но игроки должны сейчас думать о том... Соответственно, некизярцы должны думать о том, как зачищаться А окульты должны продуктивно атаковать Это единственное, что сейчас должно интересовать игроков А уже что будет во по второй половине, решим по факту Ну, у нас здесь расстрелы сразу и на длине и по всем, в общем-то, фронтам Пытаются выступать игроки атаки, но преимущественно это, разумеется, сплитпуш точки А. Зигзаг плюс э, все возможные длина там и так далее. Но бомба лежит на восьмерке. И вот этот момент крайне щепетильный, потому что теперь бомба лежит на миду после гибели no input лага. И, по-моему, кстати, по его действиям можно точно сказать, что input lag у него все-таки имеется. Зевс и Сеня остались вдвоем против зептепа, венума и пушистика. И позиции, конечно, ну прям... Прям такие себе. А, Зевс а, убивает пушистика. Зептеп тут же разменивает. Сеня остается в соло. Один в два. Есть информация по банке. Ну и понятное дело, что где-то приблизительно в зигзаге будет находиться еще один соперничек. Пытался Сеня сыграть грамотно, но Берстфайр номер два не залетела. А ведь именно, по сути, акцент э, стоял. На этом, да То есть э, в чем была суть всего происходящего Я объясню Он стрелялся зигзагом Для того, чтобы забайтить соперника Который находится в банке На то, чтобы он под него открылся И, естественно, забрать его Но Берстфайр, опять же, как я уже сказал ранее Залетел не в голову Соперника убить не удалось И из-за этого весь план вообще улетел э, в Тартарары Но сейчас у нас стакались игроки э, Нави 2010 на точке А и не самый это был удачный стак, надо признать, потому что соперники зашли на точку Б абсолютно безнаказанно. Зептеп отстрелял, по-моему, трех соперников. Одного забрал Веном, и Маркелов где-то потерялся последний. Он занимает Тэшку. Его забирает также Веном. Это квадрокил в его исполнении. И счет уже становится 6-4. Тут уже не совсем приятно, да еще и я хочу заметить, что у нас вылетал, по-моему, no input luck, если я не ошибаюсь. Ну, обратите внимание, пинг 800. 800 пинг! Алё! Что? Позвони провайдеру, друг, у тебя какие-то проблемы с интернетом. <с, что такое? Пинг 800. 800, Карл, даже не 80. Я бы уже с 80 бил бы тревогу и говорил бы, что играть так нельзя. Но он даже с респы не выйдет. Куда с пингом 800? Это же, ну, нереально просто сделать. Тем временем, Маркелов отстрелялся по вену, забрав его со снайперской винтовки. Пушистик легчайший минус по Стариксу. При этом перестрелка была против двух оппонентов. Ну и здесь под прикрытием от э, Пушистика начинается проход непосредственно под Гуся. Где, кстати, сидит, да, сидит а Нави Эдвард. И перестрелка с длиной. Тут Маркелов не успевает убежать. Непонятно вообще, зачем Маркелов пытался бежать. Вместо того, чтобы принять бой лицом, так сказать, ну, Сеня последний. Здесь, естественно, только сейф. И в других вариантов, в принципе, я бы лично даже не рассматривал. Счет 7-4. А, и, как обычно, наверное, пора бы спойлернуть, что будет завтра, да, дорогие мои друзья. Завтра будет ничего. Наконец-то у меня появился день отдохнуть. У меня завтра, наконец-то, выходной. А, завтра трансляции не будет, не ждите. Но они начнутся с понедельника и будут по аж следующую пятницу, дамы и господа. Что там и как будет, это вы узнаете, если подпишетесь на канал и будете следить за анонсами. Если не подписаны, то а, соболезную. соболезную. Надо ведь подписываться все-таки. Все-таки как так? Приходите, смотрите и не подписывайтесь. Ну а тем временем стартует 12-й раунд Команда культ пока уверенно набирает раунды А у инпут лага Пинг с 800 сократился до 300, тем не менее, это по-прежнему пинг 300, как какие-то заоблачные цифры, с которыми, разумеется, комфортно играть, но, в принципе, невозможно. Посмотрим, хорошо ли стоит Зевс. Хорошо стоял, но решил удержать эту позицию. Понятное дело, там точка А просто горит, поэтому надо уже что-то придумывать. Старикс в паре с Эдвардом будут работать на приеме ямы, и здесь, конечно, очень важный момент – Сумеет ли Старикс забайтить соперника Абсолютно правильно, да, Эдвард вот понимает Что нужно тиммейту отойти И отправляется в соло на эту позицию Может удастся забрать калаш И это, кстати, хороший плюсик Перестрелка! Зевс Минус по сулски, минус По пушистику от Сени, но при этом, конечно Похоронили Старикса, это нормальный Размен, на мой взгляд, Веном 42 хп, 1 в 3 Бам! От Эдварда по макушке. И это что? Правильно. Да. 8-4. Нет. 7-5. 7-5. Так никизер наконец-то берут какие-то раунды. Вспоминая при этом, что они играют все-таки под тегами Na'Vi 2010 -го года. И совсем негоже проигрывать... Э когда у тебя никнейм Нави Маркелов <свят> <свят> <свят> Ну, когда у тебя Нави Маркелов Никнейм, ты вообще АВП из рук Просто не имеешь права выпускать И должен уничтожать с этим АВП Все, что шевелится И даже то, что не шевелится Но пока Пока Маркелов у нас занимает, кстати, вторую строчку Со счетом 10 на 9, как и его товарищ По команде Зевс Даня Даня, Данечка Но это, конечно, не Даня, это мы все прекрасно понимаем Но, тем не менее Эдвард забирает новый инпут лага Кстати, интересно, как он вообще с таким пингом куда-то пришел Туда, где его могли убить И очень интересно, как в него Эдвард еще и попасть умудрился Попадание в ногу от Маркелова У Венома остается 19 хп. Классическая история Старикс добирает его, Пушистик минус Старикс И как больно с меда прилетает Миллиард Хаешек, еще один хэдшот от Пушистика и тут да ладно, Эдвард! Эдвард! Фейспаун! На Визевс, последний, один в два. Ну, такое надо дотаскивать. И что? Да? Не надо такое дотаскивать? Ну, окей, а я-то думал, надо дотаскивать. Нет, значит, нет, хорошо. Я понял. Я все понял, я все принял. Победа в первой половине досрочно достается коллективу Культ. Счет в матче становится 8-5. До смены сторон остается всего ничего, а пока что мы с вами уверенно двигаемся к фиаско э, команды Нави 2010 Они же так не потому что фиаско, фиаско, братан. Не знаю, кстати говоря, чей э, пик был, в общем-то, карта D-Dust 2. Да, ну, понятно, что там было, в общем, бан-бан-бан Десайдер. Но, как известно, команда, которая банит последний, по сути, она выбирает из двух карт, какую они не будут играть и какую они будут хоть этот пик, в общем-то, и происходит посредством вычеркивания. Но последняя команда имеет неплохой плюсик на этом самом вычеркивании. Старикс перестреливает пушистика. Эдвард, тем временем, в затылок все-таки сумел забрать соску. Сеня забирает зеп Веном последний, 16 хп. И снова один в 3, Вот в предыдущий раз один в три он не затащил. Да и сейчас что-то не очень похоже на самом деле на затаскивание подобной ситуации, потому что, ну, тяжело будет затащить, давайте уж так объективно. Слишком мало хп, тут практически нужно не получать урона, минус зевс. А что? А вдруг? А что, а если вдруг затащит? Сейчас смотри, короче, скриньте просто. Он уходит в терстский спаун, приходит с теровского спауна и разбирает вот этих вот гавриков, которые спиной стоят к нему. Не, короче, он, он просто не знает на самом деле Что эта стратегия могла бы сейчас гениально отработать И это, к сожалению, боль, разумеется, что он ее не знает Но а откуда бы ему ее знать? Это же логично, что он понимает Потеряна бомба, за бомбой нужно куда-то идти И, скорее всего, Эдвард и Сеня там находится На месте потерянной выбитой бомбы Поэтому какие могут быть варианты? Да, собственно говоря, никаких Просто тупо сейвится, иначе это гибель Ну, у нас снова, кстати, вылетает новый no input lag попытка снова отреконектить. Может быть, эта попытка поможет ему как-то снизить пинг, хотя я в это на самом деле не сильно верю. Ну, типа, реконектить можно сколько угодно, но реконекты пинг не уменьшают. 8-6, дорогие друзья. Последний раунд первой половины. Есть возможность у некизярцев дойти до минимального разрыва между командами. Но при этом и культ могут выйти, в общем-то, на э, луз минимум для их соперников. Что тоже было бы более даже интересно, наверное, для игроков атаки, чем 8-7. Хотя тут... Получится ли? Потому что опять же в четвером придется играть Зевс с прострела вырубает зептепа По-моему с прострелом, Кажется Кажется мне так это был прострел Ой, следом еще один хедшот по соске 69 А где же у нас находится Веном и Пушистик в это время? Ну вот не могу сказать за Пушистика Но веном то открывается на зигзаге С Пушистиком, кстати, на мой взгляд Два самых опасных парня осталось из команды Культ. Пушистик забирает Старикса И в этот же момент Веном пытается открыться зигзага Но его хоронит Сеня Сеня шестик последний. И это также легкая жертва для Сени. По результату мы получаем 8-7, дорогие мои друзья, с перевесом в один матчпоинт для коллектива Культ. Ну, рабочая, рабочая такая штука-то на самом деле. Рабочая. Можно играть, можно продолжать, можно бороться за победу как одной команде, так и другой. А вот получится ли... Это уже другой вопрос. Ну, пистолетку, по идее, должны проводить достаточно приподняты ребята из команды Navy 2010. Ну, начинается она за упокой, так сказать. Глеб Бондаренко у нас присоединяется куда-то, откуда-то он появляется. А, это Веном, короче, все, пардоньте, пардоните а, Вот, появляется он, короче говоря, за... за свою команду. Я теперь не знаю, какой был никнейм правильный. Наверное, это один и тот же человек, да, все-таки у нас есть в чате а, Глеб Бондаренко, поэтому я склонен ни хрена себе, я склонен верить в то, что это один и тот же человек, просто там был его никнейм, а теперь его имя Ну что ж, Глебушка, Глебушка, вытаскивай, но инфут то потому что навряд ли что-то сможет сделать, да, он у нас вот просто как бы стоит сейчас... Крышует позицию своего собственного респауна, ну а типа вдруг кто-то нападет на мой респ и я его героически защищу Но бомба при этом, естественно, взорвется и пистолетка так или иначе останется за командой стактники Зяр Это, конечно, боль Это, конечно, страдание, когда у тебя, кстати, пин справедливости ради, 46 это гораздо лучше, чем 800. <с> да, может быть, это не 10, не 5 пинг, но это в любом случае не 800, даже не 100. С таким пинг, а 148 только что был и, и уже 54, 61. Короче, интернет соединение прям плохое, плохое. Ну прям очень плохое. Как же я понимаю input лага? У меня на всех пабликах примерно такой же пинг, как у него. Сочувствую, сочувствую. Искренне понимаю, что такое играть с таким пингом, поэтому действительно сочувствуем. Размен 2 в 2 на точке Б. Глеб Бондаренко, ноуинпут лак и пушистик остаются втроем против Эдварда Сени и Зевса. Минус пушистик и Глебушка Глебушка пытается на прострел наехать. Наезжает в результате. Ай, там еще и ноуинпут лак рядом находился. Ну, короче, с погремушки Зевс просто успокоил двоих. Говорит, тут пацаны вздремните немножко. Но что-то, опять же, мимо кассы И снова вылет, дорогие друзья Очередной раунд придется проводить четвером, по всей видимости Ну, может быть, конечно, успеет На последних секундах Внедриться, так сказать, в свой состав И зареспауниться Но уже, по всей видимости, не успевает Игрок команды культ, я имею в виду Тот самый, но input lag Как выяснилось импут лага у него нету Он его тащить все равно он не может, потому что у него помимо отсутствующего нового no input lag, да, ну, вернее, у него нет input lag, это если вдруг кто не понимает, да, это задержка между нажатием и действием. То есть когда вы клацаете, на, например, на кнопку мыши, у вас происходит нажатие, допустим, с задержкой в секунду. Так вот, тогда ваш input lag составляет секунду. Ну, а у нас пока что 10.8 Вот, у него нет, может быть, инпут лага и Это замечательно, да? Но нормального интернета у него, к сожалению, тоже нет Здравствуйте, Александр, брат, как дела? Я успел Хикматило, приветствую вас Дела замечательно, надеюсь, как и у вас Я очень рад, что вы успели Хоть и, правда, первую половину не увидели Рекомендую потом пересмотреть Есть на что глянуть а, коллектив, коллектив, коллектив На Нави 2010, они же стак Никизиар Пушат точку Б, спокойненько Достаточно ее забирают, но вот на ретейке Врага, кстати говоря, есть сложности ЗФТ даблкил минус от Глеба по... Понтаренко. прошу прощения Бондаренко, конечно же, остается Эдвард! Эдвард, Эдвард, Эдвард, что ж ты творишь? 30 хп 1 на 1 Зептепом вытаскивает Эдвард Вот это да Ну если Ваня когда-нибудь будет смотреть этот матч В чем я конечно сильно сомневаюсь То я думаю он скажет что-то Типа этот чувак сыграл В лучших традициях Меня в мои юные годы 11-8, ну замечательный клатч Кстати я до последнего честно скажу Наверное не верил в общем-то в то что это выиграется Но победа Есть победа Победа после обеда это нужно было как-то просто подытожить, поэтому я сказал, как будет... Хэдшот хедшот по Глебу Бондаренко. Глебка у нас отдыхает. Сразу пишет в чате. <laughs> ё мое сложно. Понимаю, понимаю, солидарен. Сложно играть. в четвером. да еще и теперь в слабой стороне, как выяснилось, да. Ну, это, в общем-то, выяснилось -то уже давным-давно, что это слабая сторона. Под флешку аккуратно собирают Зептепа И у нас 3 в 3. При этом я напоминаю, но инпут лаг, по сути, как бы бегает мешочком. В принципе, он не то чтобы сильно полезен. Соска, убегая, забрал Сеню. 2 в 2 ситуация. Ну, в т у нас. Даже есть АВП, по-моему, да, или нет? Нет никакого АВП, пардон. Это выстрел от э -э Баркелова был. Ой, Зевс, отдались. Отдались. Ну, можно так сказать. Без борьбы. Потому что теперь как-то попробовать... А что это за опрос завершился? Это что, такой прикол? Почему опрос завершился на Ютубе? Странно. Он что, теперь действует какое-то время только? Интересненько. А, ну понятно, теперь надо за пачкой идти, да Попробуй, называется, за ней сходи Зум, кстати, слышно Вообще, -то. Маркелов, то есть, когда зумится, его прекрасно слышно Естественно, это легчайший раунд для коллектива культ 11-9 Приятно видеть, что ребята все-таки хоть какие-то раунды еще планируют забирать Ну ладно, раз уж у нас опрос просто так сам собой завершился То я могу сказать вам, что э, 60% здоровья О, блядь Ой, простите, господи Что на парол вообще? Сначала 60% здоровья какие-то сказал Потом еще и почеркнулся Извините, дорогие друзья 60% голосов было отдано команде Стагники Зяр, то есть большинство Подавляющее было Голосовало именно за них, короче Вот такие дела, ну все, сразу начинается Аха-ха, ладно, <laughs> ладно вам что Вы как будто никогда не запинались в собственном языке а, кстати, кстати, в 21 раунде этой встречи, дорогие друзья, как бы все плохо у стака Никизяр. Отдали Старикса, отдали Зевса, только что простились с Эдвардом, при этом вообще ни единого минуса в ответ, кстати, не последовало, и это немножко, а, немножко странно, странно, да. Вот, наконец-то, благодаря тому, что Пушистик ошибся, Сене удалось сделать минус, кстати. Ой, какая хорошая И полезная информация в целом о том, что точка бета пустая да, То есть для Маркелова э -э Ну, хорош, хорошая позиция для Маркелова Но вопрос, как Сеня будет пробегать через э -э щепки Которые точно будут ну, на 100% контрить В результате Сеня не пробегает И Марик остается один Забирает ноу-инпут лага Ох ты, забирает Глебушку Ну, теперь нужно забрать еще двоих Один есть под окном Инфа тоже 500 да Есть в Тэшке один Ой, прострел в голову прилетел Какая, какая неудача да? Ну и минус отсоски Расстреливают все-таки Маркелова И счет становится 10-11 Интрижка если можно, конечно, называть это интрижкой Но она действительно все-таки какая-никакая Но есть И это хорошо Плохо было бы, если бы интриги не было бы да, Если бы все в одну калитку А тут у нас пока до сих пор еще непонятно Кто же все-таки сможет Ну, я бы, наверное, думал все-таки, что Стак и должны выигрывать Потому что, ну, как-то они первую половину сыграли Очень довольно-таки результативно размеренные И в целом 8-7 Ну, практически я никогда не считаю поражением Можно сказать, это больше ничего результат, чем поражение. Ну, сейчас мне смотрится, конечно, здесь выход на Б, не смотрится абсолютно ни разу выход на точку А, но Диглы каким-то образом практически зарешали, казалось бы, да. Ну, вот вам, кстати, да. Точка Б это очевидно, пустая Бомб хэсбинк лэнта-то установлена, она, конечно, именно на точке б Поэтому в какой-то степени стак Никизяр все-таки прочувствовали, что правильнее сделать в этом раунде И сделали так, как должны были Но вы, опять же, дорогие зрители, должны понимать, что я ни в коем случае не болею за стак Никизяр Я не болею ни за кого, мне по барабану кто здесь выиграет Просто я считаю, что так как они сыграли первую половину и так как начали вторую по идее, культу здесь даже, ну, практически Нечего предоставить, да и еще и учитывая Постоянно лагающего Но инпут лага, то есть у которого Пинг то 800, то 200 То 40, он то вылетает, то не вылетает В общем, как-то, ну, непонятно Да, Эдвард немножко у нас под подпер Всю команду, Старикс забирает Соску и вылетает Кто-то, кто-то вылетел Я своего парикмахера Руки шатал, хороший никнейм Конечно же, очень хороший Бесподобные никнеймы порой а, Иногда ставят люди на всяких а, Матчах Вообще, конечно, нельзя такие никнеймы ставить Не одобряю их, но путь что будет, как говорится, да Глеб Бондаренко и Ноин no Путлак, дорогие мои друзья Остаются в паре, первый погибает а второй Второй продолжает борьбу, но тут, конечно, да если бы не вставал за сигарету, хотя там закончились патроны, и уже, в принципе, неважно, куда бы он вставал. Ну, ключевой, опять же, момент, что сигарета простреливается, и что? Что могло измениться? Да ничего. Кстати говоря, человечек-то, который зашел играть за команду Культ, это новый человечек, да? А можно просто глеб. Все, добро, понял, принял, спасибо. А, вот, а, это новый челик, у него статистика 0 на 0, то есть он на этой карте еще не играл. И, кстати, минус от глебушки. Вот так, глебушка, поел хлебушка, развалил кабинеты и. И что? И просто держит теперь мидл в соло. Нормально. Почему бы в общем-то, и нет? А где сигареты, интересно? Сейчас скажу. Сейчас, если кто-нибудь на Б есть, я покажу. А, на Б никого нету. Снегурочка, чуть-чуть позже. О! Ну, этот никнейм уж, простите, я вообще теперь читать не могу. Такие вещи вообще вслух нельзя произносить ни на ютубе, ни где. Потому что это же прям моментально минус канал. Так. Сигарета. Ну, полетели, покажу. Сишка. Сишка, как всегда, это одинокий длинный ящик. Вот она. Сигаретка наша замечательная. Много где позиции так назывались Опять же, конечно, многие команды называют позиции по-свойски да, То есть э, ни для кого не секрет, что, например, Virtus.pro на карте DAS 2 имели одни обозначения для позиций А, допустим, те же самые, условно говоря, э, Na'Vi имели другие Ну, то есть просто каждый называет как удобно Ну, лично я вот сторонник того, что это сигарета Может быть, кто-то имеет другие названия Но, э, суть это не меняет Итак, попытка захода до точку А. Вроде бы сплитпуш удается реализовать с переменным успехом. Перестрелки какие-то локальные все-таки случаются. Старикс второго, второго соперника уже убивает. Заметьте, не дает ему пробежать в дым. Что первый, что второй пытались, но не получилось. Но инпут ну... ты да вы че, он еще и убивать может? Он еще и может убивать. Не удается, к сожалению, выиграть раунд, но... Килы какие-то все-таки есть, и это прекрасно. Это прекрасно, дорогие мои друзья. Итак, счет 15-10, матч Один раунд, и поражение будет э, у коллектива Культ. Но ну, один раунд, я имею в виду, нужно отдать. Поэтому я надеюсь, что культ подойдут к этому вопросу максимально собранный, и раунд отдачи, отдачи раунда, простите, не будет. Ой, даже лаг заиграл вдруг внезапно. Ну, то есть, видите, я же сказал, что надеюсь, соберутся. Однако, хочу заметить, там 4 дигла и эмка. Если кое-кто не будет с рас расслабленными булками играть, то это джиджи да. Но опять-таки, получится ли джиджи сделать, потому что диглы, как вы видите, стреляют. Так еще и автор энтри-фрага в этом раунде. Человек с диглом. Глебушка пытается притаиться в дымак. Ну, попадает под прострелы, и расстрелы. Старик с Маркелов Эдвард по фрагу. И по результату раунд у нас заканчивается победой команды. Нави 2010, они же стак некизяр, и они же победители не только в этом раунде, но и победители глобально в этой встрече, дорогие мои друзья, с чем я их, конечно же, и поздравляю.